Ублюхи! Фу, сука, так противно! Блядь, ебать! Бля. Суй куда-нибудь! Иди нахуй! Я вас не даю, Суй куда-нибудь руку! Я не могу! Всем привет, это новое видео на нашем канале. Сегодня мы сыграем довольно-таки тришовую игру. Итак, представлю вам наших участников. Это Руслан, который до жути боится этой игры, который очень сложно вообще соглашался на это. Это Артур, которому сегодня больше всего повезет. Сейчас вы поймете почему. Меня зовут Андрей, а это наш новый участник Азис. Итак, расскажу вам суть игры. На столе у нас стоят боксы, в которых спрятаны... Такие очень противные существа. Здесь в первом боксе мы видим червей, которые очень противны на ощупь и на внешний вид. А здесь большие тараканы, которые очень шумные и мерзкие на ощупь. Здесь у нас питон, который на вид спокойный, но может цапнуть, потому что он не ел 3-4 дня уже и довольно-таки голоден. И сейчас последний просто чемпион, чемпион в нашей игре это скорпион, который даже ядовитый. То есть, если он тебя укусит, здесь можно снизу сделать описание того, что будет с тобой, если он укусит тебя. Как? Возможно, ты умрешь, но это не точно. Да, но это не точно, поэтому мы это решили, когда нам сказали, у вас укусит, но это не точно. Вот. Суть игры в том, что мы прячем вот эту вот резиночку в одном из боксов. Почему резиночку? Потому что она непонятна какая на ощупь, и будет ну, неясно, что ты берешь в руки, потому что у участника будут завязаны глаза. Игра сама по себе трэшовая, но и проигравшему участнику вдвойне не повезет, потому что он будет делать татуировку у чувака, который вообще никогда не делал татуировок. Ему будет еще и больно. Он играл в эту игру, и, и это просто тройной трэш какой-то двойной четверной трэш. Артур, повезло, то, что он вообще не играет. Играем а, Азиз, я и Руслан. Итак, поехали. Я не первый. Чего ты не ты первый-то? Ты... А давайте Донтон Зиких, кто первый. Да, давайте. А под... вы здесь вы? Здесь, Пошли, а, Давайте, давайте я колечко поставлю, а вы проиграете. Пожалуйста. Нет, нет. Мы играем по чесноку, все по чесноку играем. Готов? Бля, у него такое лицо, блядь, Первый летает, тот. Последний. Последний. Кто последний остается, тот играет первым. Камень ножницы, бумага, раз, два, три. Я не знаю, какие. раз, два, три. Камень ножницы, бумага, раз, два, три. Камень ножницы, бумага, раз, два, три. Камень ножницы, бумага, раз, два, три. Не готов, ни х- не страшно. бля, сука Бля Ча Бля то там тихо. Да как мне это? страшный, п***ец Ага, вот эти, да? Ага. Каким образом? Ты как будто знал. Я клянусь, я ничего не вижу. Переигрываем. Дали руку! Я не могу, Давай! Да ты еще в пакет Сука, ненавижу вас! Второй раз, бь! Готов! У него разлаб, Вены на лбу Ты уже мимо боксов правее, а Жду, как мне шинки. Это питон, блядь, богу. Вот здесь не питон? Не знаю. Если блядь, поднимать прям голову и шипит, вы говорите нахуй. А это червич, да. Червишь, да? Не знаю. Вы питона червя не положили хоть? Ублюдки! Фу, сука, так противно! Все, все улыбнушь, да? Все улыбны, все улыбны. Горе, я вот с ним вижу, Здесь пид... питон, да? Не знаем Су. Там время следит ага. Вот здесь питон Питон? Тут не питон Что-то там, а тут прям дышит, а тут воздух какой-то Там питон, да? Газик говорил, у тараканов воздух <плодие> <плодие> сука. Мне страшно, я е... <плодие> а, Песок какой-то... Значит тут черви... Блин, сука... Поехали... Блин, б... Чё, тут нету что ли? Тут питон, да? Б... Я должен найти, я же должен выглядеть, да, пацаны? Да. Тут питон, да? Попутово тут питон. Вот Пи... он, Пи... Так, если он прям пыжится, вы прям говорите, ладно? Я не вижу. Кто-нибудь видит? Нет. А -а -а. Пыжится. Пыжится, if <laughs> Игра закончилась, я играл последний, и мне сейчас пока эмоции не подутихли. Мне было настолько страшно, что просто они... Была такая, короче, блин, я не могу собраться вообще никак. Был такой прикол, чтобы одеть, когда Руслан участвовал, мы хотели одеть на питон резинку, короче, чтобы он с питона снял. Я подумал, что они специально поиздеваются, и... О, ты что, безбожный парень, в общем, они не надели, слава богу, слава богу не надели резинку на питона, а положили под него. Вообще, вот молодцы такие. Я прямо ее сразу же нашел, прям залез к питону. А как... ну, на самом деле, я не огорчен, что я проиграл. Мне очень было страшно сует руку вообще в любой из боксов. Неважно, что где, потому что я безумно боюсь насекомых ужасный. и змей тем более. Путь это питон, даже если я не умру, если он меня укусит, все равно было очень страшно. Ну, наверное, вы сами все видели, как я пищал, просто невыносимо было. Я с удовольствием набью эту татуировку, проигравшего, чем я бы шерудил в каждом из боксов. Какие ваши впечатления, вы были первым? Было очень страшно. Ты думал, будет. Ну очень... я боялся сам больше таракан. Почему ты ну, таракан питоны? питон? Нет. Я не знаю, я боялся, я просто знал, я знал, что вы, типа, думаете, что я самый безбашенный, я куда угодно полезу, но мне было, блядь, так же страшно, я подумал, что вы просто либо вообще уберете резинку так, чтобы я до последнего искал, либо что, короче, ждал от вас подъ какого-то. Скажи честно, первый раз, как нашел. Я реально я сам просто и, нашел и, и, Я ничего не видел до последнего, клянусь Короче, все, у него будет новая татуха От мастера, который никогда вообще не делал никаких татуировок. Сейчас глянем, как это будет Если вам нравится этот видос, подписывайтесь на канал, ваши комментарии Ставьте мы лайки, очень хотим это. Ставьте лайки, лайки, лайк. это очень важно Я объясню, почему, если будет много лайков То наше наш видео выйдет в топ и увидит его большее количество людей Поэтому все зависит от вас Мы очень на вас надеемся Краски на теле Девка потеря, твои волосы гладкие, глаза так сверкают То, что мне нужно, это в тебе, это в тебе То, что мне нужно, краска в тебе, краска в тебе, краска в тебе Ты моя дочка и бесконечность, я знаю точно Татуна вечна, Татуна вечно, Татуна вечна. Вечно, так туна, вечно Я пью бакарди, это нокдаун, тебя это свалит Палево, палево, палево. она против, твоя мама не знает Краски на, Краски теле. на теле, иголки под кожей <свист> Да сколько <свист> же можно, я не терплю оружие <свист> что есть мочи, меня ты захочешь Днем или ночью, я в тебя влетаю, влетаю. Медленно взявшиеся волосы. волосы Мы не понимаем, волосы. что близко так космос Мой космос Нажми на кнопку. Ну чё, как у тебя ощущения, парень? Лучше, чем в змея лезть в... Да? все таки Вовсе. ты не жалеешь, что ты проиграл? Нет, не жалею. Ставь лайк, если любишь YouTube так же, как Руслан. Руслан теперь любит YouTube навсегда. Прикинь, YouTube когда-нибудь закроется, и твой ребенок спросит, папа, что это такое? Я скажу, неси... Ноутбук, пиздец. Сейчас я тебе <звук> покажу лучший да, сайт <звук> на планете. <звук> Что, ты боишься? Все у тебя прошел мандраж? Какого да? тебе быть татуировщиком? Мне очень понравилось. Все. Да? будет Друзья, всем спасибо за просмотр. Если вам нравится это видео, ставьте лайк. Оставляйте отзывы в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Будет очень много видосов. Помимо этого видео, скоро на канале выйдет влог с нашей последней вечеринки. Очень интересная концепция, в принципе, нашего канала. В общем, будьте в курсе. А также выйдет скоро мой новый и первый клип. Тоже mm -hmm. на нашем канале. И записывайтесь через два месяца на сеанс вот к нам. Он лучше татуировщик, на самом деле, я нет. Можем назвать канал Татустеры. Татустеры? Татустеры. Татустеры-поющие ртом. Поющий ртом. Да". Чего? ТПР. Это как тупой. Мне кажется, мы очень Всем очень пока, друзья. Всем пока, всем пока-пока. Искота космос, космос, мой, космос, мой, космос, мой космос, космос, космос, космос. Ты моя дочка, и бесконечность я знаю точно Татуна.